Всем привет! Я Эндрю Бёрдс и до недавнего времени я был в поиске приличной квартиры на юге России, но при этом я не хотел платить какие-то запредельные суммы. В сентябре 2020 года мне одобрили ипотеку и я приступил к поиску жилья. Первую квартиру в Сочи я купил довольно быстро. Около трех с половиной лет назад я посмотрел пять вариантов квартир и нашел тот, который меня полностью устроил. В этот раз поиски серьезно затянулись. Я смотрел квартиры самостоятельно, с риэлторами, и я рассматривал не только Сочи, но и Адлеры, Хосту, и другие населенные пункты. В итоге я посмотрел более 30 вариантов и так и не смог найти подходящий, который бы меня устроил. Три с половиной года назад я купил студию за полтора миллиона в Сочи, а в этот раз мой бюджет повысился до 4 миллионов. И я не нашел такого варианта, который бы меня устроил. Поэтому я поехал в Краснодар, чтобы найти квартиру там. Я рассчитывал, что за 3 миллиона можно найти приличную двухкомнатную квартиру. Почему Краснодар? Ну, я живу в Сочи и посещаю море на выходных. И, разумеется, не на каждых выходных. А если я перееду в Краснодар, я также смогу ездить на море по выходным, в Новороссийск или Анапу, и согласитесь, логика в этом есть. Я работаю дома, поэтому мне важно, чтобы квартира была просторной и комфортной. И сейчас на самом деле история с квартирой уже закончилась. Если хотите узнать итог, то подписывайтесь на канал, расскажу об этом в следующих видео. Ставьте лайк, если было интересно, и всем удачи!